Этим летом пиво Кишинел дарит тебе много призов. Ищи под крышкой и выигрывай. Миллион бутылок пива, тысячи рюкзаков и стульев для пикника. Поделись солнцем с друзьями. Кишинел. Всегда в кругу друзей.